Всем привет! И как вы поняли по названию видео и по превью, мы сегодня будем окунать яблоко в воду с йодом на 24 часа. А потом мы его разрежем и посмотрим, что с ним будет. Вот сюда мы будем набирать воду с йодом. Погнали! Ну вот, я уже набрал воды. Давайте в воду добавим йод. Вот я добавил чуть-чуть ее до воду, и вы посмотрите, какой эффект. Вообще красота. И рядом со мной моя сестра Ну что, начинаем? Оба! И теперь придется ждать 24 часа, чтобы достать это яблоко. Ну, для вас сейчас пройдет несколько секунд, а для меня целых 24 часа. Спустя 4 часа я подошел к яблоку, и да, я его вынес на улицу, так как яд очень плохо пахнет, и во всем доме дико воняло, и мне пришлось выносить воно. В воде с юдом очень много пузырей, и это, возможно, говорит о том, что яблоко эти пузыри и пустило. И вот такой же цвета снаружи яблоко получился интересно, что внутри. Ну ладно, встретимся следующим утром. Ну вот и прошли сутки. Мы видим то, что вода с йодом уже выцвела, и можно уже поднять яблоко. Яблоко вот такое же получилось, ну не очень аппетитное, вообще не аппетитное, очень странно выглядит. Давайте разрежем. Ну вот я и разрезал яблоки на напополам, если бы вы знали, но они изнутри так воняют, но снаружи они как бы не покрасились, но вот здесь видно такое отчетливое пятнышко. Давайте еще разрежем на немного. Вот я и разрезал яблоки на кучу частей, и тут э, только немножечко видно то, что был йод. А так яблоко только поменяло цвет снаружи, погнали домой. Вы бы знали, как они воняют. Теперь мы сможем сделать выводы. Снаружи яблоко поменяло окрас, но изнутри нет. Но все же были маленькие пятна. Так как внутрь попало не чистый йод, а разбавленный в воде. Поэтому полной реакции и не было. Вот на этом наш эксперимент и закончился. Когда вы наберете 100 лайков, я разобью вот этот телефон. И да, он рабочий. Ну а сейчас я покажу донатера. И кто тоже хочет попасть в конец видео, где переходите в описание. Всем пока!